Привет! Вы на канале Science TV. И посмотрев это видео, вы узнаете, какую жару способны переносить люди. Ну а перед началом просмотра я хочу поблагодарить всех тех, кто меня поддерживает. Для меня это очень важно. Спасибо вам всем. Я действительно прикладываю много усилий для того, чтобы выпускать такие видео. И я рад, что вы это замечаете и поддерживаете меня. Ну а теперь вернемся к видео. Человек гораздо выносливее по отношению к жаре, чем обыкновенно думают. То есть он способен переносить в южных странах температуру заметно выше той, какую мы в умеренном поясе считаем едва переносимой. А теперь давайте, чтобы было более ясным, я приведу вам примеры с цифрами. Летом в Средней Австралии нередко наблюдается температура в 55 градусов Цельсия в тени. Да-да, вы не ослышались, именно в тени. И сейчас, посмотрев дальше, вы узнаете, почему именно так. А вот наиболее высокие температуры, наблюдавшиеся в природе на земном шаре, не превышали 57 градусов по Цельсию. Температура эта установлена в так называемой «долине смерти» в Калифорнии. Но еще раз я вам напомню, что отмеченные здесь температуры измерялись в тени. Дело в том, что метеорологи измеряют температуру именно в тени, а не на Солнце. Потому что градусник, помещенный на Солнце, может нагреться его лучами значительно выше, чем окружающий его воздух. И показания его нисколько не характеризуют теплового состояния воздушной среды. Поэтому и нет смысла, говоря о знойной погоде, ссылаясь при этом на показания термометра, выставленного на Солнце. Производились многочисленные опыты для определения высшей температуры, какую может выдержать человеческий организм. Оказалось, что при весьма постепенном нагревании организм наш в сухом воздухе способен выдержать не только температуру кипения воды, на заметку это 100 градусов по Цельсию, но иногда даже еще более высокую, до 160 градусов по Цельсию. Это сумели доказать английские физики Благден и Чентри, проводившие ради опыта целые часы в натопленной печи хлебопекарни. Все же, чем же объясняется такая выносливость? Тем, что организм наш фактически не принимает этой температуры, а сохраняет температуру, близкую к нормальной? А оказывается, он борется с нагреванием посредством обильного выделения пота. Испарение пота поглощает значительное количество тепла из того же слоя воздуха, который непосредственно прилегает к коже, и тем в достаточной мере понижать его температуру. Но только вот единственные необходимые условия состоят в том, чтобы тело не соприкасалось непосредственно с источником тепла и чтобы воздух был сухим. И теперь вы знаете, какую жару способны переносить люди. И спасибо вам за то, что досмотрели видео до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. А вот еще парочку интересных видео с моего канала. Приятного вам просмотра. А для того, чтобы не пропускать такие полезные видео, подпишитесь и включите колокольчик.